неопределенного типа о людях такого неопределенного и неоформленного типа никто не счет не поймет что за юг ни в городе бардан ни в селеселифан в лобитых неопределенных людях так себе человека не рыба ни мясо так себе человека ну не мерз. Рыба не мерз. Не будь либералом, Вася. Ну или по немец. либералом, Вася, не будь либералом, Вася, не будь не либералом. Либерал, Вася, Вася, Вася. Не будь либералом.